Всем привет! Вы на канале Мистер Динерс, с вами Дин и Чика! Всем привет! Мы, у нас три теперь статуэтки. Сова, поча, ребенок и Фреддик. Подожжаем их на Хардкоре. Продолжить. Вы же помните, на чем мы остановились? Помните, верно, да. Сейчас мы должны двигаться по сюжету. Да. Ура! Ура! Фредди! Да, Фредди! Сломанный Фредди! Итак, сейчас нам надо пойти вот сюда. Теперь мы должны зайти в клюканный мир. Давай! Три бл ⁇ Да, а -а -а! три! Ты себе в команду взял два арбузика! Вот что? Одна чика! Да? Чика! а замерз! Я отчину второй! Так! Мы их уничтожаем! Тучки! Тучки! Так, тучки! Тучки! Снова замерз их! Заморозим, заморозим. Все, уничтожим. Они что, опять восстанавливаются, Фредди? Нет, они не восстанавливаются. Мы сейчас Фредди. уничтожим. Уничтожим сейчас. Ой. а теперь у тебя два... Так, Мы заморозим уничтожим. тебя. У два баломбоя. Все. Ах ты ж к мимо прошел, а? У -у Уклонился! Вот, а? Что мы тебя уничтожим? Уничтожим? Да! А? Да! Рейди, уничтожим его! Разберем тебя, пожалуй, на мелкие кусочки. Так, помнишь, команда справляется отправляется хорошо. Так, уничтожаем. Разберем тебя, пожалуй. Давай, уничтожайся, наверное, нам много опыта дадут. Давай, давай, гради! Так, переключаемся. Я могу переключаться сколько хочу. Да! Так, замораживаем тебя. Так. Давай! Все, Все заморозил! Ты его он он нас не может атаковать теперь нас не может нас атаковать, да. поэтому нам бесполезно лекаться. Да. Но скоро он размернет. Давай! еще проведение! Все, сейчас мы победим! день сколько нам очков дадут? Будет много, наверное. Давай, давай, Фредди! Заморозь! Заморозь! Я пытаюсь, у меня он промахивается бывает. Привидение. Это не всегда работает. Шарики! Шарики! Вс, уничтожи! Все! 690 очков! Рейди, ура! Победа! Виктория! 65 денежек! Новый персонаж! Кошмарная <реком> чика! Кошмарная чика с кексиком на плече. Все. Наверное, ее победить не сможем. Нет, Фредди. мы ее победим обязательно. Обязательно? Обязательно. Давай, побеждай. Ну, вроде все идет нормально. Вроде да. Давай, давай, Фредди. Так. Уничтожаем, только полекаемся. Разбирать ее. Разбирать надо. Давай, Шумчем давай! А отравленный шарик. Оглушение, лекаемся, что нам на это так укус. Отравленный, отравленный шарик. Давай, давай! Так, кексики, кексики, кексики! Да, пожалуй его оглушим. Так отравленный шарик. И разборка можно разобрать. Да, так, кексики, отрывай шарик. Так, давай гушай. Давай, Разобрай. Давай. Так, почти уничтожили. И давай, давай уничтожай. Мы должны победить. Ну, ну, давай, давай, давай, давай, давай, Кексики, кексики! давай, давай, давай, давай, давай, давай, что это у него там крутится? давай, укус, укус! укус, все, все! давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Заморозь! заморозь. Я не могу, я только обычную могу у матроников, а таких этих, которые у нас новые... Я просто простых могу этих, солдатов, уничтожить, а что а это новые матроники. А я это я, есть не могу. я это просто что, его могу обучить урону. Вообще, Фредди, это укус? Полукус? Да, это, это отравление у него идет. Какие <с> <interfering> это, значит, у него yeah, отравление? Ну, получается, каждый раз по... Я по... знаю, Фредди, так мне кажется. Кексики нам даже тут не помогут. Кексики лекают, а нам не Она мне нужна. Тучки. Пока, тучки. Тучки, да. Переключимся. Ничего тебе это того съел щит. Или ты поменял команду? Нет, что ты, ты делал, поменял Команду. Все, не стащил. Эта команда победа! мне тоже прокачивать, потому что там это сильные матроники такие. Так, меняем место. Ты хочешь поменять игроков в своей команде? Персонаж? Какой персонаж ты хочешь поменять? А, вот Чика, она лекать умеет. Фантом... она умеет разбирать хорошо. Бумбой. Бумбой такой с поэтому поменяю Бумбой на Чику. Ну все. Теперь мы точно победим, да? Да. И два боя. И два боя. у нас это... И еще румяков. И Чикабу. Чика Чикабу. Я вот думаю, это что? Чикабу. Чикабу. Чика Чика Пошли, Фредди. Пошли. Бой. Шарики, ну может, всё, я вас с клубничкой. Ну, держитесь. Так за я Вчера... давно не играл, давно Вчера уже с неё. тортики умели, оказывается, восстанавливаться после заморозки. Да. Что, имею это... Все, все, это когда-нибудь это. Это были, видимо, не тортики с них. <звук> Всякие болтики полетели, Фредди. Ты видел? Ты видел, Фредди? Заморозили, полекались. Заморозка получает урон! Так, пицца! О, давай, давай, пиццей, давай. пиццей! Такой тухлой пиццей! После тухлой пиццы никто не выживет! Да, никто не выживет после тухой пиццы! Это зараза! Надо еще второй но, раз его заморозить. всего Я Фредди! Я отвернулась, а он уже опять здесь. Ничего! Эх. Давай, давай, давай, давай! Все, Все заморозили! Давайте, тучки! Давайте! Ой, что это? Сейчас! Уничтожим! Ну что? Что-то он не исчезает. Нет, нет, нет! Ой, что него уже он, мне кажется, опять... Это отравление! А -а -а -а -а, видишь, размораживается, он размораживается! Это отравление, зеленая штука, да. это отра отравление. Его Любое это отравленное вещество, его, вот видишь, отравление и все. Отравленный укус. Можно еще? Ничего давай. себе! Ничего себе! Ничего себе! Какой он стойкий! Давай, тухлый пицы его, Фредди, давай! Еще и... То ли снежки, то ли энергетические снаряды. Не пойму, я что-то, Фредди, что с ним вылетает? Белые Все? Заморозили. Все? уничтожили. Ура! 420 очков! Ура! Есть Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! убить игрока. Ура! Ура! Прикольный, прикольный. Куда мне его поставить-то? Давайте горизюкой забросаем его! Давай. О, лучом! Ты применил луч и заморозку! Ничего себе! Ам, заморозка не а, помогает! Посмотри, заморозка на киевом аниматронике не помогает! Не Это Он аниматроник, обоёт, а другие? Ой-ой-ой! Это что такое? О, Все, сразу троих! Сразу троих поет и, и, и вот так вот ничего не делает, просто поет. Видимо, у него такой звук, что просто убивает на повал. Уже три камушка вместо трех игроков в команде. Камушки. а а Все Че? Пиццы! всего тухлая пицца, я же говорю. Это самая крутая вещь, тухлая пицца. Кого же мне сменить? Кого же мне поменять? У этого такая способность, которая, когда это замедляет экран, Видел, когда когда этот экран заморгал, он может убить с редкостью всю команду, прям, Л любого чужака. Убить да. с Поэтому я его беру. Он хороший, поэтому я его вместо кого-то. С кого его? Пожалуй, в первую команду куда-то его возьму. В первую команду? В первую у нас кто? Ну, вот Чика, вот она такая, ну м -м, не очень. Поэтому я сменю тогда Фантом Чику на... Ну что ты, Рэдди, выбрал? Нет, пожалуй, я Фантом оставлю, эм, а вторую команду уже сел такую. Бум-бум, можно сказать, шарики. Это можно разбирать. Что выбрать? Это, это не может разбираться, это может пускать шаги. Ну что, Фредди, Так, вторая Фрейди. команда будет такая. Mm -hmm. Так, и... Бонни... Не, не Бонни, а Фантом. Фантом? Фантом Бумбой. Эм, Фредди... Какой-то фиолетовый у нас уже был. по-моему, Да, помнишь? один Фредди, тень Фредди это называется. Это называется тень Фредди. О, босс, босс, и босс. сейчас мы проверим РWait. эту атаку. Мы его сколько раз не смогли взять, помнишь? Мы не смогли ли его победить? Аж экран! Весь экран моркает Фредди! Нет, это Фреддик сделал, это, <рец> про это про он нам делает такие помехи! Фредди. Ничего себе, одна помеха и три камушка вместо игроков! Нет, это, это Фредди делает. Это для Фредди? нас, для нас. А, это он для того, для того, для вот босса, этого. Для босса. для босса, для босса. О, какой. Мне очень кажется, пушит. Посмотри, у него кулаки какие! Они даже из земли не поднимаются. Такие здоровые тяжелые. У него из глаз болтики из глаз, представляешь? Тухлая пицца. Интересно, его возьмет тухлая пицца. И вот она возьмет. Я не знаю, ноги. Да ну одна у меня... Ты его уже заморозил, не берет! Не берет заморозка! Кажется, мы проиграем этот бой! Ну да! Давай, Фредди, последняя Чика! Настя, Конец! Все! Мы ему даже нормально урон не срисли! Четверть Ой, и тогда его не смогли Вся пройти. команда, где наши две команды снесли четверть урона. Вообще. Четверть урона. Всего-навсего. Он очень сильный. Чем же его взять, Фредди? Вот этих я могу победить. Ну, понятно, На, ты уже с ними справлялся. Их просто нужно заморозить. Дай-ка, дай. они тоже стали глючить экран. О -о -о -о. Мы куда-то с тобой прошли. Может, в какую-то локацию? Ты какой сейчас локации, Фредди? Всего 40 очков. Мало. За каждого горшка, цветочный, горшочек там был Что а я могу купить вот Какую? Э, да. Красную пчелу? Да, красную пчелку. И желтую, и аптечку. Золотой Фредди! Да! Золотой Фредди! Сейчас посмотрю, что мне можно купить. Куда пойдем? Аптечку пойду покупать. Аптечку, птичку, птичку, птичку. Нет, все, 12 12 денег. тебя нельзя купить, мы не сможем у тебя купить. Мы пойдем с Фрази пожалуй, у нас еще нет денежек. Тогда нам надо это в борсе посмотреть. Ты в какую вашу? В четвертую? Вот тут, может быть, попытаться один босс, только Кракена О, я не вижу. твои эти Одна тебе, одна мне. Пожуем, Фредди, пожуем пиццей? все, им сразу это Ты посмотри, болтики полетели от пиццы! Сразу голова. Лазит. кругом пошла, все! Да, вроде самотроники Кстати, прокачаны. Дают гораздо больше, чем за эти горшочки, за растения. Да у нас... О, О, как... Вот как раз тебя себя я искал. Кто такой? Это я его искал, просто, Мне... с него много Кто бабок такой? попадает. Кто ты? Поэтому Давай, я его живу, тухлый пицц. его испробуем! Мы сегодня проводим эксперимент тухлой пиццей. Кто после него выживет? Интересно! Только у нас выжил один босс! Его только не взяла, а вот этого? И этого-то возьмет еще и вторую проглотил, <плотил> и ничего не сделал. Так, приведение совершенно не... нормально. Мы сносим его-то. Он слекует вот эти вскрышалки. Попробуем это. Сделать вот такие темные ноты. Давай, Шарики. Давай. Шарики хорошо сносят. Босс. Так, почти что же? Кто это такой? Кто такой? Так, пробуем сделать вот так. И что же нет? Это только, наверное, игроков. Тогда тухой пиццей. Так, оглушили. А ну, оглушалка... Мало! Мало оглушалок! Да никак! Никак! И укус! И, и пиццы! И только одни вопросы. И точки, а вопросики остаются. Точками, точками и грязью. Это, по-моему, знаешь, по-моему, какое-то ухларахиносвое масло. Ты видел, да? Оно, по-моему, еще. Третья пицца, пошла! Все, Вся третья пицца он не смог съесть. Видимо, объелся. Фредди, он объелся. Да. Сколько нам очков? 400 очков дали. Круто, Сколько круто! Бабок? Ура, победа! Блин, такой босс сильный, а вот бабок мало дается. Денег в смысле? Ну да, деньги. А то думал, кто-нибудь, кто слушает нас, что тебе бабки пришли? Семечками сели на ладонь. Кажется, что-то нашел. Что-то такое? А, чип. Что это такое? чип. Что это такое? Где-то у меня тут паучип один оранжевый. О -о -о, кто же это опять? Братан, ты сколько даешь где где денег? А? Сколько? Да! <с dob luxury> Если мне тебе все время заморозки не держит, наверное, много даешь. Кексики! Кексики! Ну, его да. так легко! Вообще! 170 очков! 2 секунды и 170 Семь. очков! Круто-круто-круто, Фредди! А, не люблю я здесь ходить ну да, по этому кладбищу. Это. Так жутко! Я боюсь, что мы опять как это вчера вот в Хэллоуин попадем, Фредди! Не, Помнишь, как не, не, мы вчера? Нет, только не сегодня, только не сегодня. Это просто был ужас, помнишь? Ааа, колечки, колечки, колечки, деревянные колечки. Да, как ты знал вчера, Фредди, помнишь? Тухлую пицу выдержит. Ну-ка, ты сегодня прям применяешь на всех. А кто у нас такой тухлую пиццу печет? Это тухлый. Это будет. Это, это, это шумная. Чика, вот это, вот это, Уже она очень эффект. где? Это что, они с ней справились? Нет, это была ее последняя пицца. Нет, это фантомчик убили, а это кошмарный Чика. Вот это то. А Просто по цвету подходила под ту такая же пицца, такая же цвет, там тухленькая. Нормально сносим урон еще это? А решил заморозить древесину? А, еще, еще. А, нет, Против нее уйдет. Они гробят, они, они уже нашли, там да, уже все. Сейчас все. Фу, они гроб разбирают. Сейчас будет с них такая а же пицца, как, шанс, как та, которая Бли прилетала. Вылезать. Ух ты! Точки! А, еще! А, все! Один. Все. Отключились. Одна мышка накрылась. Угу. Накрылась. Давай. Давай, Фредди. ки Давайте. Давайте. У нас очень сильная команда. У нас был онбой. Да, Чика. Фредди еще пришел. Не, слабо, слабо. Да, он слабый. Да, он слабенький. Да нет, не, не имеется Ну что, ой, нет, ой, ой. У, нас у нас прям одинаково. У нас у трое, команда, а она... эта мышь одна. И нам всем достается от нее. Даже через такой заслон, как у нас есть щит. А очков мало за нее дали. Да, но, но, все, но все равно я рада, что она денег, Ура! 35 денег на... нам дали. Это довольно хорошая сумма. Что, опять идешь? У тебя... а, не, Или не, ты не, просто не, гуляешь? Не, нам нечего пока ну, купить да, нечего. не на что, что вернее. Нам необходимо... А, это опять попа с, с зубками. Попа. Сика! -а -а -а. Это не попа, это кошмар. Да, Чаш у него зубки не там, где надо. Ой -ой -ой. Ой, чем это так им голову-то закружил, Фредди? Свою, как они замотались. но ты их сейчас совсем, то все добьешь. Что-то с них прям вылетело. Подожди, это что, они музыкой, что ли, в нас стреляют? Они что, эти жвачки музыку могут из себя выбрасывать? Вот эта моргающая штука, у нас это Фредди одного убил. Чувака, есть шанс, что ты сразу убьешь это, три матроника или два. Как интересно. А я что-то тогда прозевала, видимо. Я два вижу. Интересно. Сейчас будет второй. Давай, второй. Второй! Кто второй-то? все. И -и нет, мне уже не работает. Лучом! Что я лучом нет. не кинем. А, да? 570 очков, ребята! Круто! 56 денег! 56, 56 монет! Да. Где-то Тут должен быть сундук. О, опять только фиолетовые. Были зеленые, теперь фиолетовые. Давай их шуем, вроде. Давай Не, Давай лучше шуем. Давай их шуем. Давай их шуем. ты специально себе денег Тридцать пять монет. Да, тридцать пять монет. Вот видишь? У нас уже это уменьшается. О, босс, босс, босс, босс. что ли? У него, кстати, иногда защита вот такая, как одежда, да? А иногда просто как скелет. По-моему, нормально мы ему прочем то Ну, вот в такой вот короче. Нас тут, это, по-моему, мы тут только не протянем. Это будет длительная битва, О, но мы тут протянем все такими. мы его добиваем. Давай пицца его накорми, накорми, заморозь и накорми! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, прыти! Давай, кексики! Ой, какие кексики! Красивые! Так, разбираем Посмотри, его. Смотри, уже урон. Урон мы ему нанесли, смотри. Еще кексик. Хочу кексик! Это была полоса жизни. Давай Красная, это... черная, Матчу, это сколько вы жизни снесли. Кра красный это сколько у него стало, черным мы сколько мы снесли. Это я понимаю. Снесли, мы, как-то мало, да. ему. Черный это сколько у него лукус, кексики! Нормально так ему сносим? Поточкой польем. Уже железный, кстати. Он не должен выдержать. И еще грязилки, грязилки! А у нас арахисовое так. масло все стухло. Мы теперь тухлые пицы и тухлым арахисовым маслом. Кидаемся! Всех, всех, всех закидаем! Всех! Так, сейчас будет, сейчас будет. Давай. Сейчас почти уже половина урона. Давай. Так, так, быстрей. Давайте уничтожаем. Давай, давай, уничтожаем. давай. Уничтожаем. Давай, давай. давай. Так, так, так, так, так, так. Уничтожи ну, почти! С все, уже, все, все. Видишь, видишь, Шика, уже больше блин, половины пошел. Пошел. Укус, укус давай. Ничего. Никого. Ааа, команду. Да? Давай, давай, давай, давай, Уж давай. давай, лекарь. давай, у нас мерка, уже, уже, уже. Третья часть осталась только. Кексики, давайте. Так. Да. Быстрее. Давай еще, Фредди. Давай поднажми! А, заморкала, хочет нас с пути сбить. Нет, мы не дадимся, мы выдержим. Давай, еще, давай, давай, давай, давай, давай. Меняем команду. А, меняем команду. Так, там уже один камушек. Уже четырех игроков в этой команде трое. Давай быстрее, Фредди, Фредди, Фредди, поднажми, чуть-чуть осталось, пока он не восстановился. Сейчас. Пицца, пицца, эту тохлая... А, дохлая, не помогла. Давай, так. давай, давай, даже урон ни на капельку, не. Не сдвинулся. А сдвинулся, сдвинулся, Давай быстрее, быстрее, быстрей. быстрей, быстрей. Нет, я уже не буду разговаривать. Давай, еще третья пошла пицца. Давай, что ж такое-то? Ест, ест, все, ест, ест, ест, и никак. Ничего ему не делается. О, видимо, он и с детства питался. Ничего ему не страшно. Не страшны Привет. такие тухлые пиццы. Совсем ему ничего не страшно. Так уничтожаем. Взрываемся. Взрывайся. О, все, сдулся, сдулся, сдулся, компетент! Уруйлся! И красивые огонячки! Ура, ура, ура! Ничего себе! Полторы тысячи очков! Ноль денег! Вот что совсем полторы тысячи очков! <гад> ну, так, чип! Зайдем? А, что делать-то мне? Чипши <свечу> другой. Ох, как? -то. Чарная чика, Не а, видишь тыкву у, неё, да, у неё вижу. В руках. А что ты будешь покупать? Нет, это не то, что Или мне нужно. Или тут просто так дают чипы? Не просто так, тут просто... Эндоплюш! Он, кстати, помнишь, какой противный был, маленький вредный, как-то, как тот маленький вонючий арбузик, помнишь? Такой же. С ним очень тяжело справиться. Мы не пойдем к нему, правда? Сейчас мне надо да, в пещере это искать, там все такое. В пещере. Да, давай. Давай. Давай, Фредди. Давай еще два паучка. Так, уничтожаем. И можно уже это, уничтожать. Давай, убивать. давай, давай укус, укус, укус, укус, укус еще. Давай его чем-нибудь. Он сейчас все, он же, э, э, э, все. Но это уже лишнее, он просто сейчас замер и все. А ты замораживается он. Получает замораживает. Ура! Все он нам надо дает... 10 очков! Ура! Победа! тебе денег! Да. Я Лимба смамер. пишет! Привет! Привет, Лимба! Привет, Лимба! Ну, убсонаш, это сумный Бонни! Он может произбирать хорошо! Давай на нем и спробуем тухлую пицу. вот на отболтики полетели. Все, один игрок накрылся. Все, все, все, камушек. Киксики, кексики. Мы его должны уничтожить. Любым ну что? А у него урона нет. Не показывает урон. Нету. нету шкалы урона. Ну мы да. ему, как я знаю, мы ему хорошо сносим сейчас. Давай, кексики! Все, же берем его вместо. Шесть 8 монет. Восемь монет. Фу. Ну, Фу, не и зато, зато. Фу -фу -фу. зато мы получили его в команду. И я не могу найти, где он. Блин. Так, первая команда у нас вот такая хорошая, вторая команда. Ты хочешь вот поменять твоя. игроков, Фредди? Нормально. Нет, первую команду я оставил как было. Все как было. Вторую команду я поменяю. Вот пусть она будет у меня такая. Что-то это хорошая. О, нет, Бонни. У тебя всего две команды же, да? Нет, все я, все-таки я бы это поменяю три? Или три. Сколько у тебя команд? Две. У <соединяющие> меня две. Две команды. Две команды. Ну что, братья? <соединяющие> <вроде? соединяющие> Давай. Нафи так. Тебе эти Зачем они тебе? Пойдем дальше. От них никакого толку. Тебе они нравятся? Нет, они мне нравятся, сейчас попробуем. Ты Блин. Ага, ну, ну да, заработать ты хочу. Убивать, но мало, а, мало денежек, а И опыта мало. Ну, что-таки денежки дают. А, ага, ты их еще и Какие-то и... какие -то -то Это, еще, а, это, сильно, это сильно тоже хорошо? В принципе, да, там вообще было ноль, зато там ну, полтора-пятьдесят Ага, сломанный. Это Мангл, что ли? Слабенький <связывающий> а какой-то. Вообще, зато шестьдесят очков. И десять, Ваня. Но он, видимо, проснулся. Вот вторая команда. Вам. Нормально. Нормальная. Первая, первая. Первая команда у нас вот такая. Ага! Бомбой сменю, пожалуй. Что, меняешь? Да. Пустяки меняют. Команды. смениваю. Так, мы так быстро идем, Давай. это улучшает <свист> <свист> Если я дашь <дальше свист> такой буду продолжать, это кошмарный чикачий. Да. Кошмарная Это кош кошмарная Чика-Чика. Да. <смех> Прикольно. Да. Там какой-то ворон сидит на кусту. Что, нет? Ай, да зачем они нас? Да -да -да -да. Очень сложно ша, победить. Ша, ша. Да не сложно их победить. О -о -о. Если вы головой, видимо, можно тут, победить. Видимо, у нас урушилась команда. Вчера нет, вчера они нас разгромили. Вчера, да. Потому что мы сейчас на хардкор играем, у нас это, сразу сильные да, персонажи да, попадаются. Всех прям у нас, мы да. на хардкоре играем, у нас сразу сильные персонажи попадаются. Слабые редко попадаются, да? Да, в нашей команде. Слабые редко, да. да. Да. Ну, в основном. О, монета. 15, 15 монет. Победа! Все, пошли дальше, Фредди. Снегойка, я тебе денег на тебе позаработаю. Да. Потому что ты мне прекращаешь путь, ну, и типа позаработаю на тебе немного денег. Вы Видели, когда я это.. Это, меркающий экран его уменьшил жизнь. Видели? Нормально как то Нормально. Нормально? Но у него уменьшается, так когда я это. Пускаю. Нормально. Оглушили. Лекаемся. Хилка. Ага. Снеговичок. Не мне. Снеговичок. Давай, давай, давай! Ага, уже половины. Половины нет его жизни. Все. Урон, урон, урон. Кстати, очень быстро заметил. Ты что-то усилил, Фредди? Нет, я у меня про прокачиваются персонажи, когда мне опыт дают. Опыт — это прокачка. Деньги а — -а -а. это покупать можно, байты. А, а, -а, -а с него уже болтики, болтики и все! Ага, он нам сейчас все тут заключит. А, это у нас просто пугает, Фредди. Не бойся, идем дальше. Уже совсем немного осталось. Посмотри, красная полоса почти закончилась. Давай, давай, давай, давай, давай пиццы! А, пицца появилась, какая пицца! Уже настоящая, не тухлая! Все, все, чуть-чуть осталось! Все, мы его победим! Да, все победим! Ура, ура! Какой денег? Девятьсот очков. Это ноль денег. Да, на боссов у боссов это ноль денежек дают. 0 денежек. Я туда это войду сейчас в, пиц... в эту не пиццерию, че какую пиццерию? Пиццерии нет, забыл точно. Ну что, что ты задумал, Фредди, что ты задумал? А, я могу же пройти тут, только сейчас мне надо смотреть. Куда пойдем. Квадик, двигаться. О, вот тут теперь можно позаработать. Эти давно, они нам не попадались. Да потому Интересно, сколько за них опыта А, если быстро убиваешь, если ты быстро убиваешь. Тебе больше мне опыта. не дать, Нормально так мы, справляемся. Раньше мне пришлось побегать, уходить от них, потом зарабатывать от игроков. А сейчас я как-то легко справляюсь перед тем, кто прокачивает персонажа. На К Про. Привет, ФНАФ Бро. Привет, ФНАФ Бро. О, опять! Опять! еще болтики! Лучом, лучом! Все, уничтожили. Четыре монет а не... монеток. Да. много. Много, ну много? Да, ты ну был да. прав, прав, Фредди. Ну да, пошли, прав, пошли, пошли, пошли, Что, забыл куда идти опять? Не, не забыл, я смотрю, куда идти. А, забыл. Ага, Сейчас. дровосеки, железные дровосеки! Сразу два у кондоша Это я 390 очков и 34, 34 монетки. Ура! Хорошо! Продвигаемся! Мы новый персонаж! Шип. Нет, не Чика! аниматроник! Сломанный аниматроник! Злой, призлой! Давай, ее! музыкай. Так, уничтожаем. Так. Все, все, все, все, давай. О, с неё... Кексики, кексики, давай, так. давай, Фредди. Уничтожаем, разбираем. так у... так, так, так. Давай. Уничтожаем. Давай, давай, еще лучше, лучше, лучше, лучше. Всего 120 очков. Ну, это мало, 20, мало. 23 5, 20, и 120 3, очков. 6. Будешь Сейчас. менять команду? А, первой, во второй команде у меня это Чикас, Поменяю ее, пожалуй, на сломанную. Да. Так. Ты будешь менять команду? Да, буду менять команду. Так. что это? Вот это Все? Да, да. Ну и что нам? Так, отготовился. сундук сундук сундук сундук Сейчас пойдем к сундуку. Куда нам идти-то надо? А, не туда-не туда, нам не туда, а вниз. Сниз, сниз. Чё, вниз сниз, вниз Что-то я уже О, так и знала, так и знала! Теперь камушки стали лавой! И грязь превратилась в камни, а камни в лаву! Переключиться. О. О! Что там у нас? Тучка! Давай-давай-давай-давай-давай! Тучка! Тут тучки прилетают в киндер-сюрпризе! Взрываются! Я над головой противника. Тухлая пицца! Ой, она на него не действует. Ты поменял команду, Фредди? Я это, всегда поменяю команду, потому что тут это... Устают игроки. Ты ну, да. бережешь? Да, бережу. Сюда. Молодец, Сейчас, Фредди. Все, все, ему... Нет, все-все-все, мы его победили, чуть-чуть осталось. Давай его еще пиццей накормим напоследок. Кексики! Так. Еще кексики! Кушу, или еще, если он на Так, уничтожаем а и пчелки атакуют, и глянь, Фредди, как они! Все уничтожили! Все! О, 75 лядиков. монет! Зато 75 монет больше, чем да. от всех! Мой ожидала. О, марионетка! марионетка. Что-то она тоже стукнула. Да-да, нам нужна! Секс -секс. Зачем? Она слабенькая! 130. Мы разобрали ее просто! И 7 монеток! Ну что, дальше ш... Нет, я никуда не пойду. А монетку сделаю? Монетка не нужна просто. Монетка сильная. Вот. Угу. Ну что, ты задумался, Фредди? Так, команда... У тебя какие-то проблемы? Нет, никаких проблем. Ты не знаешь, кого выбрать? Знаю, кого выбрать, только тут задумался. Вторая команда вроде бы была вот такая. Да. Ой, так случайно. Все, глючит, глючит, глючит, глючит, не глючит. <свечный> Это не, не, тут на кнопки нажимаешь. Да, я хочу... Дверь подделать. Не утащать, твою умышку. Так, ну, кого ты выбрал? Да. Арбузик! Арбузик! Он вообще какой-то... Арбузик! На чучело похож, огородное. Только с арбузом на голове. И тухлая, Да? да. Видно, летом не съели, так осталась осталось до следующего лета. Так, арбузики. Ну, опять... Это, слушай, так, я и не пойму. Это грязь или камни? Что камни, это за... это камни, это камни! Камни! Камни! -а наверное, они под землей там камушек на камушек, а потом вот такие ходят чудовищи. Ага, ушли. Уничтожаем. Да, уничтожили и второго сберем. Ага, ага, А сколько дадут? 480 очков! Ура! 57 монеток! так деньги-то капают Прям капают это прям капнуть, блин. Он ПРО пишет. Пока, пока, ПРО! Пока. Луччем, луччем, луччем. Уж же ли? 120 очков. 111. 12 12 монет. Монет. Ты ⁇ -о, подумай, что ты кого заменить, как у меня сейчас в команде Свомники и Матролик. Да... Да впрочем... Нету слабых аниматроников. Ну такая, ну вроде нормально. Но... Ну что? Нет. Ты опять mm -mm. задумался. Что мне надо менять команду, поэтому я, пожалуй, сделаю так. Ну что? Mm -hmm. Выбираешь? Да. Давай. Давай, давай, давай. Выбираю. Лекарь нам нужен? Ой, что я сделал? -то? У меня же чикает другая. Забыл. А зачем первую команду А? Ну что, что, что? А ничего тут выбираю команды тут. Сейчас выберем эту мангу. Да, мангу, пожалуй, сюда поставлю. Просто вопросов теперь не будет. А, все, выбрали. И... Вот ну, так. что? Все? Да? Всё. А, пошли. Бой! Пошли в бой! в бой! В бой. В бой. Да. Ну все. Ага, опять лава. Ну, мы сейчас с ней, думаю, быстро разберемся. Нам... Она уже не страшна. Мы ее не боимся. Давай, давай, пройди. Все. Все, еще, еще, еще немного кексики. Так, и, пожалуйста, уничтожить. Ага, 50 монеток. -на -на -на -на -на. Ну, можно уже, наверное, что-нибудь купить. Или пока тебе ничего не... Ага, глазик, давно ты нам не попадался. Весь такой измазанный. Видимо, кто-то тебя образил под землей. И теперь ты один бродишь и нападаешь на нас. <говорит> так не чику. Блин. Сказал же, не чику. А он не выбирает. Ему все равно. Все, все, уже видишь, зеленеет. Зелен... Хотя он и без него особенно его ноги. Так против нас хорошо сносит. Чудовище. Трепицы, трепицы на него. Потратили никакого толку! Ага, болтики, болтики. А зачем его? Микрофон, микрофона. Ирс, да. Микрофон вылетел. Ага. Видимо, по голове ударило сильно. Да, хотя я не пойму, что это такое, уничтожили писай. Один большой глаз Ура! Все, мы его победили. Полторы тысячи очков. Круто, круто. Теперь у нас эта команда будет хорошо прокачана. Теперь надеюсь, она будет все чип. хорошо. Что, Дали, чип. Что какой выберем? Нам надо вот этот чип взять. Какой? Какой? Оранжевый? Или это желтый? Сила, где у меня? Жаль, попробую вот так. Так. Вроде все нормально. Бонни! Бонни, да! Бонни. Где у нас еще пещера? В каждой пещере должен быть какой-то сундук. Ну что, половим? Так, ты решил на сушу Фредди выйти опять? А да? что сделать? куда в зашел, по-моему? Нет, пень не, не нужно это, не нужно. Ну выйти? Как сейчас это в не Нет? Любой, Нет? любой зайду, вот. А ты вниз зайдешь? Сейчас... тут не выйти, да? Ты да нормально все очень будет. Ага, виртуальный Фредди. уже у него там это просветит. Дри. Так. Идем. Идем. Плывем уже, а не идем, да, Фредди? А, он другой, другой А, плывем. А, мышки, мышки, давно мы вас не видели. Сегодня первый раз? Или были уже мы? Я не помню. А все, были, по-моему, 10... да, 120. 10? пошли дальше? 10 у тебя какая цель? Ты куда идешь, Фредди? На пен ⁇ сел? Посидел и пошел. Так. Вроде где-то... С ними не хочу тратить, потому что... Потому что они меня быстро убивают. Ага, мигающие. Какие-то паучки. А, Кошманный Фокси. Фокси. Фокси. Фокс, Фокси. Фокси. Лучом! Лучом. Так. Ага. Все уже. С него шестеренки полетели. Давай заморозь его, Фредди! заморозь и пиццей накорми. Давай, давай, давай. Так, уничтожаем. Ага, все, болтики, все, кексики, пицца. Все уничтожили! Да, 250 очков, 27 монеток! Ну что дальше? Фокси, кошмарный Фокси. Место кого тебе выбрать? Твое место монетки! Давай! Нет, мне так наплевать все равно. Ну как что? Ты? А ты накапливаешь денежки, чтобы что-то купить? Да. И потом дальше пойдем, Фредди? Да. А, а, а какую, какую цель ты сегодня поставил? Что мы будем искать? Куда наш путь на, нас приведет? Сейчас покажу, какой у нас путь. Граем. Так. Так, жилетный Сбежать. О, включены. Да, молодец. Молодец, Фредди, ты сбежал. Нам повезло. Так, давай, давай, давай. Сразу шестьдесят четыре пицу были три Вот так круто. Так. Уничтожаем тебя. Ну что, все, все моргает! Это все делает эта деревянная голова. Да, все И это. Все? И сколько за нее нам дадут? О, 600 очков, неплохо. А ты ищешь монетки. Тебе монетки нужны. Ну, прокачка да? тоже неплохая. А, -а, а, чип. Зеленый чип. к мне он не нужен. Понятно. Пока что. Но пока что не мне он мне не нужен. Скоро будет нужен. Ведь что, куда я зашёл? Ну что, опять? Не сюда, мне, темно мне темно. не сюда, мне надо! Ты нечаянно зашёл! Да не сюда, мне Ты надо! Ты спрыгнул! Опять в пенёк? Блин, блин, а мне не сюда, не сюда. А да куда теперь? Он был ниже! Ой, ну, шучу, а куда зашел. Я не знаю, но это точно, кажется. Что? Точно, кажется или точно? А вот огонёк! Где-то здесь был. Проход. Ага. ага! Сейчас нам дадут, наверное, денежку. Монетки? Хотим монетки мы с Фредди? Так. Так. Так. Ну, давай! Давай! Вс. Ага, 320! Неплохо! И 24 монетки! Ну что, мы набрали Фредди? Мы уже можем Нет. купить то, что нам нужно? Да мне не нужно купить, нам надо кое-что сделать. вот все-таки это колесо, мне почему-то кажется, что под ним что-то спрятано, какой-то клад, Фредди. Ты так не думаешь? Под тем чертовым колесом. Он просто ж так его поставил. Скотт. Да нет, там просто... Пантом, Фредди, привет! Мне не нужен, раньше а что мы его победили. А раньше надо было появляться! Раньше! У меня больше сильные матроники теперь! Нет, надо под землей! Под землей! Да и надо, и не и под... И надо. И надо, и надо под землю никуда! Не надо! Не надо под землю! Ага! 140 очков на раз-два просто! Ничего себе какой-то крутой Фредди. Порешал просто. Ага, Какое-то привидение на пенечке. Оно не всегда, да, видно. Иногда есть, иногда нет, да? я его просто не замечала. Да и всегда. Оно всегда. В этом Мне казалось, пусть оно исчезает иногда. А, как-то можно нам войти, но только я не знаю, как ему войти просто. Вот. Пицца! Пицца! Фу, в тремя пиццами! Как не бывало. В пещеру идем. Ага. видел, был снежок прям в пещере. Что-то нас не сдуло. Блин, я не туда пошел. Я не туда ваш, пошел. А что же ты? Ты же. Ты вообще не туда вошел. Иди обратно. И черту где-то есть. А, а а Я кажется, а, знаю, вторую локацию? Да? Во вторую, да. Фредди? Мы просто надо другой, Чип найти. Просто надо так сильно много чужатки, что того, но нам надо победить только тогда. И получится победить. о Четырьмя пиццами! <связь> чип о. на подарки нам надо! А, вообще, Мы стали вообще просто... Крутые ребята, с тобой фредди, моя и ты, ты и я. Где ты? Четыре пиццы, как не бывало. Противника. Ладно, можно уничтожить. Это не уничтожить, а взять, я забыл. И же не уничтожаем врага же. Мы уже почти пришли. Вот! опять а, Гладик! Второй раз! За сегодня это что-то... Это что-то с чем-то! Нам никогда два раза он не попадался! Я это его специально искал! Да нет не -не -не, Мне нужен чип тот! Какой? Чипы нам на нападать нужно! А Они разгрешают а игроков! Сказал, что тебе чип не нужен! Тебе какой цвет нужен чипа? Желтый! Желтый! Нам не попадался! Нам все предлагали только зеленые и красный! Нет, у нас только один красный есть. Только красный не могу найти. Но да нас пусть нас запасная, шо, блин, да. там блин! Там подарки! На... Да нет, это красный сложно найти. Я только щит на... нашел, кроме на красный. А остальные сложно найти. Остальные сложно уже одного игрока нет, все, один-один, и нашего одного нет, и этого полторы тысячи очков. Да, Нормально. Ну, все собрали. Все, все, желтый чип. М -м -м. Все. Да не, топ, тет, нет, мне не тот, Мне нужен вот этот открыть. Не тот. Жаль. Жаль. Пошли не в другую знаю. пещеру. Надо опять искать. Ты в четвертую локацию пошел? Краби. Да там тоже пещера есть. А может там нету? А ты помнишь, где мы их находили? то Фредди. Ты помнишь? Да не помню. В я. Какой локации? Я тоже не помню. Что там мы с тобой? Все. Да будем, будем искать в каждой этой И чтобы локации по несколько в локацию искать, а это никак не обойтись этих. Ааа! Все, разобрались с мышками. Раз, два и готово. Пошли дальше. Так, много денежек. Денежки надо собирать. Обязательно. Так, где тут этот чип? У не далеко идти. Далековато. Да, далековато не идти. Ну, пьешься ну через. А сократить нельзя никак на шпутера. Никак? Ну. Да никак! Я не сокращу, сократить Только если вот М -м -м. тут. Нас тут никто не съест? Нет, не съест. Ага, травосек! Ну-ну! Ага. Все, на болтики разобрали! Все, готово! 130 очков! Да, смотри! Ох! <клышленный> Видимо, он был пыльный проделался. А что чихноп? Да. Кажется, кого-то нашел. Пылище тут. Вот в этом подземелье. На пылище. Тоже Все! Да. Готово! Сейчас, монета. Нормально нам дают? Ну что, поменочку. дадут нам чип или нет, Фредди? Вторая команда какая? а, -а, -а Вот такая. Какого нибудь сменить-то? Так у тебя все хорошие. Зачем их менять? Тебе нужно а? поменять? Да нет, просто у меня тут это... Может, это а первую может команду не... поменять? А что тогда может поменять первую команду? Например... Братоны... Там... Э? она um, um, um, um, um, um. Все пошли <голжение> так вы твои вот персонажа охренеть способности нормально способности. <пупуп drinking> О, теперь надо только по карте двигаться надо. Прямо. Прямо. Прямо идти-то. Блин, ч ⁇ нам завистать? Так. Ч ⁇ Идти надо. Вот, молодец. Живо. У меня это. А. Пря... Пря... Прямо иди. Так страшно, Крети. Мы что опять застряли, как вчера? Ловушка что ли? Нет, это не ни ловушка никакая еще. Сундуков тут много, кстати. А что в этих сундуках? А, лучше не заходить, а то будет дерево какое-нибудь подземное. Не ну, знаю, я не хочу, Тарас, а поскорее хочу а забежать свалить. Я даже не свалить. знаю. Да. А? Какой, какой, Чем? Какой? Нет, Су он. не он, не он, не он. Есть. Сундуки? Кажется, второй сундук нашел. Какие-то сундуки у нас тут, а какие-то там. а Это где у нас-то? Сундук я второй нашел, только к нему пройти. Не знаю, Тогда, не, я не хочу с вами драться. Хочу раньше, хотелось тебе не хочу. Хочу тратить свое время. Глазь, могу здесь свалить немного? Бывай их ну-ка. Мы сильнее. Мы сильней, Мы сильнее, понял. Снова сносим. Так. Ну что, третий раз уже глазик. Ты его специально находишь, что ли, вроде Или он ну. нас преследует по этому mm -hmm. Нет, я не специально я хожу. Он сам попадается. Иди. Такой чип? Опять не тот. Блин, не тот. Так я могу все чипы найти? Где еще чип? Хм? Кажется, я уже догадываюсь, а где тут вход? Вот туда? Так... Пошли, пошли, Фредди, пошли! Идем! Где, где, где? Теперь опять клава! Блин, не, не хочу шум драться, я а хочу посмотреть, где я! Ну, давай выйдем отсюда! Все, новый персонаж! Марионетка! Парень, второй шанс. Все, марионетка тоже побеждена. Все, лучше ее добил. Все. Нет, еще не все, она не умерла же. Блин, где казалось-то? Вот какого хрена? А? вот, блин, я ходи уже, -а -а. идем другую. Все, одна швачка. Так, ну все, все. Нет. Нет. Не найти, Чипа. Вообще, мы так будем ходить с тобой до утра. Уже утро, Чика, мы будем доходить до ночи. До следующего, значит, утра. Чего-то надоело уже когда мы уже заработаем столько монеток, чтобы нам пройти дальше по нашему плану? Вот то, что мне нужно. Вот то, что мне нужно. Тут. А, можно, можно, можно. Вот здесь... Мистер Кошмарик пишет привет! Привет, мистер Кошмарик. И кажется, уже такая, как тут пройти. Да? М да. <звучит> не хочу с вами драться. Не хочу, не хочу, не хочу. Останься, останься. Ну что, мы все тут ходим и ходим. Ходим и ходим. Может, нам в другое место пойти? Вот именно по плану здесь? Здесь что-то есть, да, Фредди? Я да не хочу с вами драться. А что ты ищешь? Что почему ты здесь все время ходишь? Ты пытаешься найти вот это. Что? Что? Клад? Чип. Нет, подальше не что другое. А -а -а. проход. Ты проход ищешь? А да. там было написано, что под цирком, может? Нет? Который был цирк? Нет, это не тот. Тут не пишешь подальше проходы. А -а -а. Это секретная нычка. Я могу найти к Мистер Кошмарик пишет, я уже скачиваю в Уже просто сижу и скачиваю, прям сейчас. Так, так ты смотрел тут смотрел? О -о -о -о -о прикольно делать вот так. У тебя что-то оголюхи. Пошли. А, мы сбежали от вас, розовые паучки. У нас дела, дела, дела. Давай папочку затоптал. Просто по ней прошел Фредди. Какой то жестокий. Мышка? А, тебя еще нам не хватало. Так, он что-то моргает там. Видишь, как-то там мигает. Дерево. А то оно так мигает. А, где -а -а. он? Ну что, опять уже четыре мышки? Так можешь с ними сражаться? с мышами, да Фредди, смей кое-что туда должен найти. А так мукающий, мукающий, все отмегался. Так идем сюда. Теперь, теперь. Ты пошел в центр а, и нашел там хилбучков с кустиками в горшках. Как и делать так, ну, чтобы мы не дарась сейчас кидать этот видел? Все, все, они нам сейчас сломают все. Сломают. Так ну, можно пройти тут? Пройти тут можно. ходишь. А я их нашел. Тут где-то проход, есть такой секретный. Сейчас найдешь и провалишься, да? Нет, это не тот проход. Ну где он тогда? Почему мы его никак не найдем, Фредди? Не хочу, не хочу, не хочу. Пошли Родиспорт. отсюда да, да. Можно отсюда войти? Странно. Где же он? я а уверен, что он вообще существует в Этот проход тайный. Посмотрите, а Сделать другой это? Можно проходить все такое. Что Дела, хочется, да? тут сиреновый проход был. Это сделал тут. Ну что, тогда мы придумаем, как нам выйти с этой ситуации. Это свалить, я, блин, хочу вот. Свалить? Свалить отсюда? Ой, игрок. Плюш-трап, плюш-трап. По-моему, нам Мистер Кошмарик. И что что-то ага. пишет. <связывая> он пишет, Мистер Кошмарик, что он уже скачал игрушку ФНАФ <связывая> Борлд. Когда же мы его найдем, твой проход секретный? Я знаю, как пройти. Тут я кое-что сделаю. Не нужен, не сваливаем, сваливаем, сваливаем. Все, ушли! И мне кажется, что где-то тут есть проход. Хочу набираться, идите. Да, они нас не выпустят. На то никогда. А, Кошмарный Фредди. Фредди. Кошмарный Фредди. С двумя маленькими Фреддиками. Все, уничтожили. Кош <звучит> на него нам нет времени. Поэтому я сейчас, прямо сейчас, иду... Когда вниз тут идти, можно уже вниз. Должен воде, вниз. Фредди. Можно. Ты идешь по воде, ты заметил это. Здесь можно? Могу это повернуть куда-то. Вот, нашел, нашел, нашел по на путь. А? Это ну не что? тайник. Где? Где? Только не в кольцо. Оно заманивает. Это не тайник что такое это? Так. Спали мы быстрее быстрее быстрее, Вали, вали, вали! давай давай давай давай давай давай давай давай, давай, давай. Да не нужно мне это. Так. Ну что, ты готов? Да. Давай. Ага. Это Снова что? Заново что-ли? Что что да. Таблицу заново! Опять эти мышки! Фреддики! Прямо-прямо идем! Ах, какой был огромный прямоугольник цвета! Просто. Давали ты, Чуть, уже не ты! Всю нашу команду, Фредди. Еще! Да а, вали, а? ты! Давай мне сразу! О, вали! Да... Нет, нет, не уйди нам! Он нас победит! Мы шли! Фреддики! Фреддики! Все, теперь-теперь-теперь-теперь четвертую локацию, быстро. Так... Ну вс, заплыв! Закончил ты Фредди на лодочке по водичке! Давай уже! Давай-давай-давай-давай! Это Буф, блин... блин. <свист> так... где? М -м -м. А, -а, -а. <звучит> это не то. Не то. Где это то место, куда мне нужно? Где то место, куда мне нужно? Где оно? То место, куда мне нужно, а? нашли, но это все не то. Мы не это искали. Так, я хочу сбежать от вас, так, Хочу сбежать. Но сейчас ты на босса нарвешься. Там босс. Так, идем. А, опять поплыл. Ты решил опять? Ах, ты нарвался на этого чудовище из воды. Синок. Да, бакош, бакош на синок. драться я. Yeah. Мы не будем с вами драться, мы дальше поплывем. Uh, мы дальше поплывем. Дальше. такое все? все? хотят драться с нами! И нам помогают, Но очень большой монстр. И как много еще у него жизни Так. Да. да! Сколько нам дадут очков? 1200 очков! Ура! Ура! Ура! Ура! Да! Ура! Ура! Ну что, Фредди, ты нашел, куда тебе надо было идти! Так, опять эти колесики деревянные Видим виде мышек! Как бешеные! Железный скелетик! Смотри, как урон! Урон! Мы ему наносим! Уменьшается! Красная полоса! Да... Укус! Был укус! Все, полетели болтики! Они так просто с ним справиться! Он очень сильный и мощный монстр! Так. Тучки, тучки, поливайте его посильней! Дайте укус, еще укус! жизни у него осталось. Фредди, давай, давай, Фредди. Еще болтики полетели. Еще укус. Кексики, давайте, давайте, давайте. Так. Так. Саморос, саморос, Чуть-чуть-чуть, <recycleixon> еще укус, еще. Давай быстрее, быстрей быстрее. Еще, укус. давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай-то, Ах, давай! Всё, конфетти! Дра-дра-дра-дра! Драд. 600 очков! Ура! Да-да-да! Или больше, да? Ну, ждали 600. И, и ладно, и на том спасибо! Всё, красный чип. Да, вот красный чип. Всё у нас хорошо. О, фиолетовый чип! Так. Вот, блин, я там как не могу найти ту штуку. Так, давайте пока что можем набрать команду. Команду. Команду мы набрали. И теперь идем. Давайте, босса. Ты все-таки для этого набирал все. Ты хочешь спросить? Да, не с сюда. С -сюда. А, забыл. Навирал? Да. Забыл. Давай. Ну, У нас тысяча сто двадцать три. Так, еще кого? Прибрать так. Мам. Блин, не осталось. Yep. ты нашел? Уничтожайтесь уже! А это бесконечная пицца! Чего тебе целый поток пиццы, просто река пиццы? Вот это да, представляешь, вроде идешь. Пицца, причем хороший, свежий. Берешь и кушаешь, берешь, и кушаешь, и кушаешь, и кушаешь. Сколько очень. Ага, еще, еще! Плывет себе так и плывет. Урадики ага. да. бегут! Ура, ура! И пицца плывет! Ну все, мы открыли реку пиццы. За это нам 660 очков! И 64 монетки! Ну, не убудшилась как-то. Так, идем. Что? Подставок, блин. А я думала, ты хочешь в палатку. Уже вся сижу такая, думаю, ну все, сейчас в палатку. С боссом? Ты хочешь с ним сразиться таки? Ты хочешь его победить? И что ты думаешь, нам за это что-то дадут хорошие? Ну да, да, тут тоже, да это. А, Фредди, помогайте, давайте, давайте. Один Фредди да. пицу схватил, видел? Вытащил. Видимо, там закусить ею. Так. А, Мы ему прям прям Прямо тут и не езд, а вот туху прям проглотил. Ты заметил, Фредди? Прямо брод сразу. Раз и съел целиком. Вижу я. Так. Уничтожаем. У него пропеллер на голове стал крутиться! Он Что? всегда крутился! Все, не замечала, Фредди, чего ура, все, Мы его превратили в конфетти! Ура! Ура! Сколько? Две четыреста! Две четыреста очков! Ура! Ура! Ура! Ура! Подавился, бедный Фредди. Ты наверное кексик хочешь? Кексик хочешь? У меня есть просто. Я могу тебя угостить, Фредди. Я а, думал, Фредпер. Где еще? Это мне это. А, точно. Я хотел туда пойти. Забыл. Не кажется или нет, мы соберем все оранжевые щипы таким действием. Так. Блин, нет, сюда не Что? Что то есть. Что? Что-то будешь покупать? Можешь, Можешь вот, вот это купить? Ничего, ничего, ничего. Нет. нет, нет, нет. Золотой фраги. Да, золотой фраги. Матька. Так. Дальше. Что дальше, Фредди? Ну ты, ты нашел то, что искал? Так. Снеговик опять появился? Или? Снеговик появился. И что, будешь с ним сражаться? А он ну да, я Урон Все, мы его победили. Все, так легко его сдали. Команда! Да, Значит, ничего нет! очков сразу! Две секунды! Круто! Так... Ну что дальше-то куда пойдем? Так, а, опять подземелья? Мы? Вот тут последний сундук. Сундук. Последний сундук. Все-все-все, мы дальше-дальше, нам некогда на дровосеков отвлекаться. Ну что тут вообще? Куда мы идем-то все, Фредди? Опять этот глаз. А, кстати, он называется, он ну, ну, как Белимона-глазок. А, персонаж. 1500 очков! Ох, вообще! Супер! Да, супер, да! А, чип! Какой? Посмотрим! Все, да, мы конец. его заработали, тот да, чип, да, то, что да, мы искали. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Дальше? Дальше? да, Мы да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, тут. Даже в третий, когда я в третьем был, я мог его заработать, но только там был. А, мы его да. победили, поэтому мы заработали. Понял. Давай, все. А, Идем. Так, так, так. Это уже вообще интересно. И что? И что? Забыл точно. Мне же надо эту. Что? Да уж не забывай все ничего. Чтобы нам потом там. Не погибнуть. Давай, Фредди. Давай. сражаться. Соберись, Фредди. Соберись, Фредди. Так, куда пойти? Не хочу с вами драться. Давай. Да, да, мы дальше идем. Все, мы уже сегодня много дрались. Теперь мы хотим уже дойти до того места, куда мы собирались дойти. Да, куда мы собирались? Ну, хватает. Нет, только на вон тот первый глазик. Ну, все-таки что-то да. там есть. Ну Теперь, теперь баш... быстро, быстро, очень быстро. Пускай нас. Быстро идем, пока не спаунимся. Отстаньте от нас. Мы идем по своим делам. У нас план. Так. Быстрее, быстрее, Мне не заспаунился. Так, быстрее. Хочу с вами драться, давай. По сюжетку прохожу. Я тут сюжет прохожу. Сюжетную игру. Так. Так, укус. А, вс, вс, вс, мы его побеждаем. Ты хотел его птить? Победить. победить, ты его хотел. Давай, давай. Давай да корми пиццы разные. Такой, и такой, всякой, шарит на него. Вс, с нотками. И вс, пошли дальше. Так. Теперь включаемся. Нормально мы И вот так ему сносим несколько это, часов. Рексики! Давай скоро. уже пиццей! Опять Рико-пиццы! Рексики! Рексики! Опять пиццы Кирилл Балясов пишет! Привет! Привет, Кирилл Балясов! Давай, Крэдди, давай! Ого, ого, ничего себе! Вс ⁇ уже, вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ мы его побеждаем! Да, скажи, Чики, так, дальше сходить, дальше сходить. К Фреддике, должны ему сейчас по... Вс ⁇ все уже, почти, жизнь заканчивается у него. Посмотри уже красная полоса совсем маленькая! А три тысячи очков, три тысячи очков, три тысячи очков. уже это? Что, мы его победили? Нет, мы его не снесли жизнь. У него через и все, он А. Первый раз тогда получилось. Интересно. Вот да да да да да. Привет, Френдер! давно не виделись. Да. Да, мы дальше пойдем. Мы прочитаем потом! Бионетка, пропусти да. нас! Давай! Пропускай! А, темнота, темнотища! Ага, темно, темно, темно, темно! Темно! Что хочешь найти в ради? Да! Что то то Ага, опять это лицо! Не люблю его! Эту маску нет! Не люблю! Страшная она какая-то! Сейчас только выйдем отсюда. Так. Все больше не могу. Нам еще долго тут находиться. Очень страшно, очень просто ужас жуть. Так Бонни. так и думал, что нас под этим. Так, видишь, мы сродимся, хорошо. хорошо? Да? Все. Вверху. Раживаемся. Какой-то леет, такой разноцветный, как будто из цветного железа. Да. Он на свинью похож. У него рыльца, как нос, как из свиньи, а весь вид, как у медведя. Это жуткий. Ой, я забыл кое-что сделать. Забыл. Опять похуй на ну, всю команду перебил. Забыл, блин. Ну, пусть убивает тогда, блин. Забыл на воскрешалку взять. Я двуногая свинья. Вроде а -а -а. я боюсь. Я боюсь эту свинью. Все, я так только знала. знала. Какую-нибудь кадость нам эта свинья подложит свинью. Так. Да. Кирилл пишет. В пятой локации в гробу есть портал в ключный мир. Потом иди в пещеру, где наверху был красный сундук на досках. Мы его, кстати, много раз проходили. Да. Много раз. Я еще тебя спрашивала, Фредди, почему такой красивый красный сундучок там стоит. Так хотела в него посмотреть. Но если там жуть какая-то, лучше не будем смотреть. Или будем, или не будем, или будем, или не будем. Фредди, давай, решай ты! Первого вроде все так. Что? Мы пойдем. Вот, набодись, ну тогда набодись. Набодись, набодись. Да делаем. Да сейчас, сейчас. Хорошо. Пять. Вот подарки появились, а -а -а. наш все. Это у нас пятое локация. Да? Пятое локация. Тот. В гробу есть портал. Какой гроб? А какой гроб-то? Их тут много. Кирилл, в каком? В каком? Что-то сейчас нам Кирилл напишет. Мы ждем, Кирилл, в каком... Давайте догадываюсь, в каком гробу. Да? Давай тогда! Главное, чтобы нас скот какую-нибудь свинью нам не подложил, как вчера. А то застрянем, Фредди, смотри! Смотри внимательно! Будь осторожен, Фредди! Так... Гончаров пишет, всем привет! Всем <связь> привет! Привет-привет! Привет! Кирилл Полясов пишет, ниже вас, то есть ниже, где мы стояли. Вниз надо было. А ты помнишь, где мы стояли? Ты ведь ушел оттуда. Ой-ой-ой, там точки какие-то черные. Так, все. Так. Так, давайте, давайте, давайте. Убегаем, убегаем. Давай, где, где мы стояли, вспоминай, вспоминай, Фредди. Кажется... Ниже там... Нет, там было больше. Кропов нет, ни один, не один. Ага. -а. Нет, нет. Мы не тут стояли, мы не тут. Фредди, ты куда я? А да это тут... Кий, болезнь, это что? Это в пещере? Там, где мы стояли. Он говорит, где кроп, в который надо спуститься. Ты куда пошел, Фредди? О. Так, все. Очищий мальчик. Да, почеши мальчик. Так, у... ну, Уходим от краба. Я вас тоже не хочу. Да уж, нам сейчас не до вас. Да, да Фредди? Да, Чика. Да тебе тоже. Ну ладно, что? ладно, потеремся. Может выйдем отсюда? Ладно, потеремся с тобой. Ничего ну, что нам делать будешь? Как что? Нет, там он нам не нужен! Он нам не нужен! Все, мы с ним расправились! А, ты еще двести очков! Заработали мы Фредди! Ура! Иди на гроб сверху! Ты куда на воду пошел, Фредди? Так, там нет гробов! победить! как нарвался Фредди! на эту свинью розовую, большую, большую розовую свинью. Так, нам надо ее победить. Да, надо победить нам ее. Дачка, надо ее победить. Убеждаем! давай, давай, давай. Ты на гроб сверху. Запомнил вроде. Да. Гробь сверху. Так. Так. Да уничтожай, уничтожай. Нет, нет, нет, нет, нет. Мы победили! Почти же победили! Почти победили! Ну, вс. Мы сейчас Кап... этой рекой из Спицы было шесть к... капканчиков! Ты видел? Ш... Шесть кусок! Мне не меня Мне убили. жалко. Мне очень жалко, Фредди. Да, не повезло нам. Первая команда какая у нас была? Вот такая вроде. Нет, пожалуй, у меня вот такую команду первая. какой вот такая. Борясов. Вторая Пишет, такая. что в пятой локации иди на гробы, иди прям сверху на них. Прям сверху. Са сверху на так, да. так, ладно. Иду я сверху на гроб, но мне ничего не, не происходит. Пускай нас, а может надо после каждого идти, идти. Какой пусть, ага, пустили. Дровосеки, а привет, говорят. Фредди, мы рады тебя ну, видеть. Ну ты тоже не получится сверху пойти. Да как вот, на какой, на какой вот. Тут на факел идешь, ты что? Нет, мы сейчас все... Давай-давай-давай-давай! Осторожно, Фредди, осторожно! Река Пиццы! Так, где? Ну где? Какой? А ты что, опять на факел -то идешь? ты идешь, что не видишь, что это не гроб? Ага, точки сверху уже, а? Что то такое черное надвигается над нами? Ага, ага. Сейчас нас тут опять эти дровосеки встретили. А -а -а. Снизу вверх пишет Кирилл Борясов. Снизу вверх идти. давай, снизу вверх, попробуй спустись вниз и вверх пойдем. Ну-ка, ага. Опять мигер капканчики. <связь> ну что, куда ты идешь? Вправо, вроде ты вправо идешь. Я помню тут это. А, По-моему, мы уже все лапы изтоптали. Это не проход. Mm -mm. Там вода уже, Фредди. Не ходи туда. Нет, тут был подольной проход. Да где же он? Да где? тут есть. Вот. М -м -м, даже может были oh, уже sorry. к этим цветочкам заходили. Нет, тут есть фейковый кустик вот. Может кто-то этот кустик уже скустил? Куда-нибудь срезал и выкинул? Вот сама смотри, зачем делать проход, в который нельзя пройти? Вот, А там не с воды ли заходит? Вот, не с воды ли вот-вот, вот тут, вот. Что тут, как? вот? Нет. А вот тут... Что-то перегорожено зеленым. Вот тут, вот сюда ты хочешь пройти? Вот сюда? Вот тут? Нет. <свистит> <свистит> Ладно. Танцев <Встаньте к> нет. <свистит> ты пошел с воды? Ты решил с воды зайти? Да, ну тут надо да, ре реально... <как> Иди нарвемся, с воды! Нарвемся! Нарвемся! Ай-яй-яй! Вот еще знать бы, где с воды-то! Тут ведь не знаешь, где с воды-то зайти! А вот тут мы вроде не заходи, Или заходили? Или нет, мы уже столько ходим, столько ходим! Ты нам не нужен! Ну, выйди отсюда! Не выпускает, что ли? На пятой локации пишет Ширилл Балясов Телепорт вниз и вниз, потом влево, потом вниз, потом вправо! Вверх на кровь! Ничего себе комбинация! Давай, все, давай! давай. Телепорт вниз! Ты знаешь, где в пятой? Телепортнуться! Да знаю! Пошли в пятую! Да не надо, я сейчас другой путь найду. А, ну давай! Если ты уже знаешь другой путь, пошли. Это был же проход. Пропал, что ли? М -м -м. Все обратно. Нет. Пробуем через воду. Давай. Джемся снова. Сейчас и горючиком, блин. Так, деремся, подключаемся. Давай, что-то будет толковое. Давай. Убираем. Снова. Давай, давай. Так. Уничтожаем. Уничтожаем. Ну все, свинья, держись. А, три шариков. шарики. Такие шарики интересные. Так, Уменем персонажей. Я только вспомню, что а здоровьем будут они. Ага, давай, марионетка! Давай! Фокси, помогай нам! давай-давай-давай! Все, скелетики! Так... Вроде победили. Почти да! Ох, все, победили мы его! На конфетти порвали! 1200 очков, ура, ура! Ну какой красавчик! Смотри какой! Классный аниматурок! Наконец-то! Что, пошли? А ты куда идешь-то? Куда хочу, иду, куда надо! Давай, мы пойдем же вместе! Иду. Давай! <А? Чувствую, это будет не один босс. Скорее, мы тебе сейчас закидаем и пиццей, и Фреддиками за стопки, и тухлой пиццей закидаем. Все, Не выдержал он тухлую пиццы, ее никто не выдерживает. Да, Фредди, да? Да! Так, укусим. Залей этого снеговичка! Фреддики, давайте, давайте! Ой, два Фреддика по две пиццы схватили! Ага, утащили! Закусить хотите ее? Ага! Все, давайте, давайте, давайте, давайте! Так! Два атака! Вина жить мне, мы ему нанесли урон. Так, так, переключаемся. Уничтожаем! Давай, давай, давай! Твои уже быстрее уничтожаем! Давай! Все уничтожили! Все! Все! Мы победили! Ура! 900 очков! Круто! Да! Надеюсь, это все. Так. Все, ну все, сейчас и с тобой монстр разберемся. Да, и с тобой тоже. убивают. Все, да, уже осталось не два, а один и конец. Ах. Не смогли мы его победить, даже с такими аниматрониками. Да, силен он. Да, Фредди силен. Да, силен. Давай попробуем еще раз. Поискать тот портал, если не получится. <связь> все. Давай. Дальше. Все. Теперь делаем. Сразу меняем персонажей. Давай. Да О, не хочу сформироваться. Выходи от Пошли дальше сразу и.. Что не убивай, не убивай ту монетку. Да, спасибо, что не убил. Давай, давай. Так, спасибо огромное. Ну что? А -а -а, нам еще много, много, Также нам его пройти, а он тебе обязательно нужен. Да, нужен, конечно же. А, Какая Штрап. команда? Первая. Первая команда. Первая команда. Кто там? Первый... Ты уж трап. Ты уж трап. Кошмарная Чика. Кошмарная Чика. Золотой Фредди. Потом. И фиолетовый парень. Он у меня не, у него, его меняет. У нас его нету. Да, фиолетового вот этого. Ну давай. Допустим, будет так. Вторая команда. А вторую... Блин. Да, он говорит, не парень, а фиолетовый Фредди. Мы правильно выбрали под цифрой 4. Ну все. Пай, Фредди. Так. Ну что, давайте, жвачки, уходите с нашего пути. Мы пойдем. Искать потайной портал. Так, и давай, уничтожаем. Давай. Ну. Ну, давай, Фредди. Пицца его разная и такой и такой всякой. Тучками полей. Давай. Вообще. Победи его. Фредди, победи. Так. К маме. Давай пицца! как да а, он вообще выдерживает и луч и пицца! Он ничего не берет. Вот хренли полная команда, блин! Хрен! Она ни на что не годная. Ну давай, мы наберем другую. Не хочу с вами разиться. Точки оставим на потом, на закуску, когда будем обратно. Такая команда пишет Кирилл, кошмарный Фредди и сломанный Чика, кошмарный Фокси и фантомный Марионетка и фантомный Так, Сейчас только Кирилл. Да, так, выбираем по... команду. Ну тогда. Да, так, п... П... П... Первая команда. Да ты суть, первая, первая. первая. Плюс Кону Фредди. Кошмарная Чика. Золотой Фредди. Фиолетовый Фредди. Вторая. Вторая команда. Кошмарный Фредди. Сломанная Чика. Кошмарный Фокси. Фантом-марионетка или фантом-мангл. Лучше фантом-монетку, потому что я знаю, почему он это сделал. Мы вооруженные, я опасные. знаю, почему он сделал фантом магу э, и фантом-монетку, потому что нет, нет команды. выбрал фантом-монетку, потому что она сильных игроков убирает. <свистит> По-моему, где-то тут тоже может быть это. Так. Ну все, грекопицы, сейчас затопит этого скелетона. А. А. Сколько так. ты подержишь нашу пиццу? Такую пиццу не каждый съест. Она у нас особенная, да, Фредди? Да. Если уж мы не бросаемся пока не завалим выше головы. Да, заморозь, заморозь его. Ну все, все, конец ему, объелся. Объелся, пиццы, объелся. Я так и не думаю. Ага, он уже двоих игроков, троих. Рэди уже, Ничего себе, он почти всех уничтожил. Я просто такой не фантом. Все, мы проиграли, Фредди. Да. Давай наберем. Нет. нибудь Другие. Сделал для краба. Ой, сейчас меня залакал немного сейчас. У меня тоже что-то уже залагало, немного пройди. <плесква> так. Мы купили. Кого здесь выберешь, Фредди? Хилок и выберу. Чика, той, чика, пошли дальше, Фредди! Нет, не все-таки я бы это поменяла. Что тут? Какой что? Очень много хилок и озер. Человек был, который их ставит, тогда бы у меня много жизней. Кто mm -hmm. ставил? Э или блин? Уже! Тварь, успел. Так, ура, нормальная команда! Ты! Что, да, нормально все же? Круктуют а 6 500! Денег пишет Кирилл! И купил! Помощника против босса! Да, обязательно сделаю. Обязательно сделаем, да? Где? Да, ну где-то мы их не, не -трап. копить. много копить. У нас быстро тратим, Мы их израсходовали все. Мы когда ходили, мы это много этих открывали. Да. Очень много вообще. Да не хочу выбираться. А, он мне забрал деньги. Нет. Один всего монет. Одна монетка. Вот так вот. Что, Фред, ты? грустный. М -м -м. Не получается. Не получается. тоже грустная. не выходишь? Как мы запланировали, Как мы запланировали, правда? Тоже надо ничего. А, нам дали. Шесточку. Неплохо. Может быть, нам немножечко. Обдумать наш план. Наконец тут что-то ничего. Ну вот. Зарабатывать просто надо и все. Куда и... ну, а второго Баби надо убить? мои. Вот когда мы скайчук, мне сразу деньги капали, да? Угу. Значит, мы в том же самом принципе что-то искать. Мы быстро это все делали. Они а на что не тратим тогда их. Снеговичок. Могу я к тебе. А может нам заработать очки? А потом уже продолжить. Как ты думаешь, Фредди? Ну, мы вернемся пока, когда заработал немного денежек. И пока, пока. что мы будем зарабатывать, скоро вернемся. Да, да с вами да, был да, Фредди, да. Фредди и, и Чика. Чика, Чика да. <свеч> да. До скорой встречи! До скорой встречи! Пока! Ну все, всем пока. Всем пока.